Давайте поговорим о смысле жизни. Сегодня мне один молодой человек сказал: многие не знают, зачем живут, многих нет смысла жизни. На что я ответила ему? Как не знают, они знают, но им страшно. Страшно быть собой. Страшно признать, что эти мелкие желания это ты и есть. И в подтверждении данной мысли я приведу цитату одной девушки, которая составляла список 100 желаний. Наверное, я не в одном видео уже советую подобного рода технику составить список 100 желаний для того, чтобы познакомиться с собой. И вот она говорит о том, что первые 20-30 были серьезные желания, такие масштабные желания, а потом какая-то фигня началась. Я не знаю, к сожалению или к счастью, но эта фигня, это я и есть. Возможно, внутренний голос, назовем это красиво, проверяет нас. Если мы внимательно отнесемся к этой фигне, и тогда он доверит нам свои тайны, и тогда он сможет с нами разговаривать, и мы будем его понимать. А если это останется без внимания, то, скорее всего, как к фигне будут относиться и к своему внутреннему голосу. Другая же девушка при этой же самой технологии сказала, что примерно на половине она поняла, что она может хотеть все. На самом деле один человек это один человек, и желание его при всем своем многообразии, они действительно не особо крупные. Более того, для того, чтобы что-то крупное сделать или создать, нужно объединяться с другими людьми, и это особенность человечества. Смысл жизни одного человека – это не то, что смысл жизни человечества, общества и так далее подобные вещи. Люди очень хотят быть похожими на, на каких-то известностей, знаменитостей, создать шедевр, сделать что-то великое. То есть жить ради чего-то такого большого, великого и чего-то вот очень нужного, очень полезного. У меня хорошие новости, мы все так живем. Если бы в нас не было пользы и не было чего-то великого, мы бы здесь не появились. Мне нравится так думать, я не знаю, правильно я думаю или нет. Более того, поговаривать, что истина от нас скрыта, мы не знаем доподлинно, что мы здесь делаем, зачем и как. Есть разные мнения, одни считают, что смысла действительно нет, это мы сами себе придумали. Однако я все-таки придерживаюсь мнения известного советского психолога Леонтьева Алексея который говорил, что без смысла мы даже пальцем руки не пошевелим. То есть, пока человек не ответил себе на вопрос «зачем?», он не выстраивает никаких «как». Ну, это уже Ницше, зная ответ «зачем?», мы сможем сделать любое «как». Сможем преодолеть любое «как», сможем пережить любое «как». Разные модификации данного выражения. То есть... Когда мы понимаем, зачем нам это нужно, мы следующим шагом понимаем, как это сделать. И чем сильнее «зачем», то есть смысл, тем проще выстраивается «как». Если мы хотим хлеба, наше «как» идет практически на подсознательном уровне. То же самое во всех других сферах, как бы со мной не спорили, потому что отношения и хлеб я часто сравниваю. Ну как же, это же по-другому работает. Законы Вселенной везде одинаковы. Но если вы хотите пострадать, вам никто не помешает. Итак, про смысл жизни. Да, действительно, у каждого он свой. И э, даже если мы возьмем избитую фразу, что смысл в жизни в том, чтобы быть счастливым, то у каждого человека это разные вещи. Более того, у одного и того же человека с годами это разные вещи. Если в 3 года счастье это конфета, то в 33 года счастье совсем в другом виде. В 60 оно снова другое. То есть невозможно понять смысл жизни один раз. Либо я говорю просто об одном человеке. Если люди ищут смысл жизни только потому, что им хочется что-то искать, это как поиск работы. Я шучу, иногда есть такая занятость – поиск работы. То есть человек создает иллюзию работы, занятости и так далее. Хотя на самом деле он не работает. То же самое и здесь. Если человек не создал каких-то шедевров и чего-то великого, то он считает, что смысла жизни он не нашел. Если вас это успокоит, то ни один великий человек на самом деле не стал великим при жизни. При жизни становятся известными тираны, политики и, наверное, певцы. Однако это люди, которые часто не остаются в истории. А вот те люди, которые жили в истории, можете прочитать любую совершенно историю успеха. Там будет очень много про поражение. Итак, если вы хотите найти смысл своей собственной жизни, то найдите себя. Чем раньше вы появитесь у себя, тем быстрее, у вас появятся другие люди, востребованность в работе и нужность другим людям. Потому что, поняв себя, поняв свою ценность, вы поймете, как давать это. И, наверное, сегодня это будет что-то одно, а завтра, возможно, это будет что-то другое. Добро, оно не всегда выглядит так, как... Мы привыкли или хотим видеть. Добро — это не всегда поглаживание по голове. Но каждый человек хочет добра. Каждый человек хочет чего-то хорошего. И этот человек — вы. Вы же тоже человек. Поэтому смысл вашей жизни может быть какой-то пример другим людям. Иногда это даже антипример. Но смысл есть всегда. И вы можете его не знать. Это ваш выбор. Можете себе придумать, можете создать, можете понять. И не суть вопроса, каким образом к вам пришла эта информация. Просто когда человек знает зачем, ему очень просто с вопросом «как». Когда он мучается в каких-то поисках, поймите, это процесс. Это не конечный результат. Поймите свой смысл жизни на сегодня. поймите свой смысл жизни на месяц. Возможно, научившись понимать эти мелочи, у вас получится понять что-то большее. Попробуйте понаблюдать за окружающими и за жизнью причинно-следственные связи почему что происходит. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит. Со смыслом жизни все точно так же. Но здесь чуть сложнее. Нужно слышать себя и видеть тоже себя. Куда-то вовнутрь, где-то что-то сокровенное. И если вы будете обращать внимание на такие мелочи, как вы, то рано или поздно у вас... Создастся диалог с самим собой. И тогда это будет интересное соединение подсознательного и сознательного. И тогда у вас будет прекрасный выбор ваших возможностей и правильных решений. Смысл жизни? Смысл жизни возможно, чтобы действительно быть счастливым. И чтобы вы каждый день понимали это. Радовались этому и стремились к этому. Тот же молодой человек сказал мне, что прислушаться к себе некогда, потому что жизнь кипит, времени нет, и каждый по-своему убивает время. На что я ему честно ответила. Если убивать время, то его и не должно быть. Найдите для себя время». Побудьте в тишине с самим собой. И тогда многое в жизни перестанет быть страшным. Потому что самое страшное для человека – это он сам. И иногда это вовсе не страшно. Попробуйте. Побудьте с собой. Вы такой же человек, как и все остальные. Вы единственный друг у самого себя. Остальные могут вам брать. Научитесь говорить себе правду.